Так, сейчас... Мы попросили выключить всех микрофоны. Я вижу, что у Арины включен микрофон и немножко вбивается, который с котиком. Угу, благодарю. Итак, первый блок. Перспективы развития бизнеса на рынке Турции и ближайших стран. Я думаю, вы знаете, что с Турции можно поставлять следующие страны – Египет, Израиль, Арабские Эмираты, Ирак, Иран, Азербайджан, Ливия, Грузия и еще ряд некоторых стран. Почему туда можно поставлять? Соответственно, я считаю, что это тоже перспектива, которая будет постепенно реализовываться. По населению вы видите в левом столбце в Турции 83 миллиона человек, в Египте более 105 миллионов, в Израиле 9,5 и так далее. По баловому доходу, это паритет на человека, это по данным Международного валютного фонда, вы тоже видите, что 34 а 50, в целом порядка 35 тысяч долларов в Турции. 13,5 и правый столбец, вы видите, средняя заработная плата в месяц на человека. 960 в Турции долларов, в месяц заработная плата в Египте 555, в Израиле 3000 с лишним, в Арабских Эмиратах почти 5000, но в остальных странах вы тоже видите приблизительно от 300 до 500 долларов. То есть, если говорить о потенциале доходности людей, то я считаю, что, в принципе, все эти страны способны работать с нашей продукцией, люди способны будут покупать эту продукцию. Ну и, в общем, если анализируя данные рынки, данные рынки, можно сказать следующее, что население Турции – и э, регионов, в которые в настоящее время осуществляется поставка, составляет 386 миллионов человек. При работе я лично сталкивался, когда беседовал с людьми, которые живут в Турции, люди жаловались о том, что у них маленькая зарплата, говоря, и когда я говорил о том, что в среднем у них зарплата порядка 900 долларов, они говорят, что мой круг знакомых – это зарплата 300, там, 300 с небольшим долларов. Я думаю, может быть, вы тоже, кто уже работает в Турции, сталкивались с такой вот картиной. Но нужно понимать, что в данной ситуации вы просто общаетесь с тем, кругом людей, которые получают небольшую зарплату. Обычно это выходцы из стран бывшего Советского Союза, то есть люди, которые приехали, ну и можно сказать, просто фактически выживают в этих странах. Как вообще с этими людьми лучше беседовать? А Я опять же исхожу в данной ситуации из своего опыта. Когда я пытался вначале... Людям доказывать, что те люди, которые работают на государственной работе в Турции, у них зарплата и 600, и 700, и тысячи, и более тысячи долларов. Но это, честно говоря, не срабатывает. Но когда с людьми начинаешь беседовать и задавать вопрос, а какая у вас будет зарплата через год, люди обычно говорят, ну, практически такая же. Задаю следующий вопрос. А вы хотели бы иметь через год среднюю зарплату 1000 долларов? То есть я показываю, что на самом деле, живя в Турции и зарабатывая сейчас 300, может быть, 300 с небольшим долларов в месяц, через год можно зарабатывать на самом деле тысячи и больше. Человек говорит, да, в этой ситуации… Ну, его начинают заинтересовывать, и он, соответственно, уже готов слушать бизнес-предложения. Это вот такая вот некоторая особенность, с которой я столкнулся в Турции. Ну, и, соответственно, по тем странам, ну, в частности, у меня были переписка, беседы с людьми из Египта, с Сирии, с Азербайджана. Есть в каждой стране свои особенности, но, в принципе, можно с каждой страной, в каждой стране находить потенциальных партнеров, ну и, соответственно, если у них будет уже заинтересованность, подписывать этих людей. Это на самом деле достаточно просто. Я думаю, те, кто работает по Турции, подтвердят это. Но момент тоже есть некоторый, ну а мы сегодня об этом не будем говорить, потому что те, кто работает в Турции, я думаю, сами об этом уже более подробно смогут рассказать на тех занятиях, которые проводятся у вас. Еще раз подчеркну, население региона 386 миллионов. Каждый год население этого региона растет приблизительно на 6,5-7 миллионов человек. То есть буквально через 10 лет. Население этого региона, то есть Турции и куда поставляется в настоящее время, я подчеркиваю, пока что в настоящее время, потому что перспективы есть такие, что будет поставка и во многие еще другие страны в этом регионе. То есть через 10 лет население будет превышать 450 миллионов, то есть будет больше, чем в Евросоюзе. На кого, в первую очередь, лично я вот ориентировался, ну и, соответственно, если вы не знаете турецкого, арабского языка, то, естественно, начинаем ориентироваться на русскоязычных или тех людей, кто знает русский язык. В Турции таких людей порядка 1 миллиона. А во всех странах, куда осуществляется поставка продукции из Турции, таких людей более 5 миллионов. Более 5 миллионов на сегодняшний день. Товарооборот, который делается на этом всем рынке, менее 50 тысяч баллов в месяц. То есть, можно сказать, мизерный. Реально, через 10 лет этот товарооборот, при, правильно при правильной работе, будет составлять более 30 миллионов баллов в месяц. Почему я в этом уверен? Почему я уверен в том, что на этом рынке можно делать товарооборот 30 миллионов баллов в месяц? Причина одна. Приблизительно в таких условиях есть рынок, где работают наши дистрибьюторы. Это рынок Латвии. Официально население на этом рынке менее 2 миллионов, то есть 1 миллион 900 тысяч. Реально же порядка полутора миллионов человек. Очень большое количество людей из Латвии выехали в Евросоюз, в Британию, потому что там выше зарплата, есть работа. Но тем не менее даже на таком рынке, где население составляет порядка полутора миллионов человек, Товарооборот на сегодняшний день, точнее, это даже не сегодняшний день, а август месяц, был более 100 тысяч баллов. Подчеркиваю, население полтора миллиона, товарооборот более 100 тысяч баллов в месяц. Из десяти топов по росту товарооборота на этом рынке, не на этом рынке, а в Евросоюзе, 6 человек. Это лидеры из Латвии. Особенность этого рынка – то, что сервисных центров в Латвии нет. Заказы продукции осуществляются в основном через интернет из Варшавы. То есть, вот исходя из этого, из того, что уже сделано на таком маленьком рынке, как работает структура, вот исходя из этого, я считаю, что можно просто масштабировать тот бизнес, который сделали дистрибьюторы в Латвии, и, соответственно, получить тот результат, о котором я вам говорю. То есть уже есть структуры в Евросоюзе в Латвии, которые на рынке полтора миллиона человек делают товарооборот более 100 тысяч баллов. Это говорил о перспективах рынка Турции и ближайших стран, а сейчас также немножко коротко расскажу о перспективах развития бизнеса на рынке Евросоюза. Почему опять же я говорю про Евросоюз? Потому что с рынка 25, это значит рынок Турции, рынок Израиля, Арабских Эмиратов, Египта и так далее, можно спонсировать на рынке Евросоюза, то есть все, кто сейчас присутствует на сегодняшней встрече, вы можете спокойно подписывать партнеров в странах Евросоюза – Польши, Германии, Франции, Испании, Италии и так далее. Итак, коротко о перспективах Евросоюза. В настоящее время население составляет около 450 миллионов человек. Также есть особенности. Не все готовы отказываться от пособий. Евросоюз это социальное государство, или, скажем более точно, социальные государства. Если я встречаюсь с людьми, которые живут на социалку, лично я в Германии часто с такими людьми сталкиваюсь, то они говорят, ну вот я получаю социалку порядка 400 евро. Государство мне оплачивает аренду квартиры, коммунальные услуги. И зачем мне сейчас начинать бизнес, когда мне 400 евро хватает на то, чтобы покушать, одеться, даже поразвлекаться? То есть очень часто я лично сталкивался с тем что люди не готовы отказаться от социалки ради того, чтобы начать свой бизнес. Опять же, ваше отношение к этому. Лично я к этому отношусь как к фильтру. То есть я просто считаю, что этим людям не нужны большие доходы. Они себя комфортно чувствуют за счет пособий, за счет того, что есть крыша над головой. Что в этой ситуации лучше всего делать, чтобы все-таки построить бизнес? Просто нужно искать следующего, то есть искать тех, кто имеет большие мечты и хочет действительно нормально зарабатывать, а не просто жить на социальные пособия. Итак, подчеркнем, что собой представляет этот рынок. Население этого региона 450 миллионов человек. Товарооборот на сегодняшний день этот рынок более, делает более 1 миллиона баллов в месяц. Точно так же я абсолютно уверен, что через 5-10 лет реально делать этот рынок будет порядка 30 миллионов баллов в месяц при правильной работе. Опыт, как это делать на этом рынке, есть. Опять же, я приводил пример рынок Латвии. Если мы будем говорить о потенциале вот всех этих новых рынков, я сейчас не говорю про рынок СНГ, это отдельная тема. Я говорю сейчас о перспективах новых рынков то потенциал новых рынков составляет порядка 60 миллионов баллов в месяц или 720 миллионов баллов в год. Если говорить полностью о рынке 25, то есть это страны СНГ, Украина и так далее, и новые вот эти рынки, то это порядка 1 миллиарда баллов в год можно делать на этих рынках при правильной работе то есть через 10 лет если мы будем правильно работать то спокойно можно делать порядка 1 миллиарда баллов в год сейчас я хотел бы поговорить о тех инструментах для развития вашего бизнеса в турции есть которые мы подготовили уже буквально за последние 2-3 месяца и которые вы можете уже использовать, кто-то уже использует. Так, первое, на что хочу подчеркнуть, что бизнес NSP – это на самом деле это информационный бизнес, и чтобы он успешно развивался, нужно делать следующие три простые вещи. Первое – нужно как можно большему количеству давать информацию. Второе – давать информацию качественно. Качество на самом деле у вас будет меняться в результате большого количества. Я помню в свое время, как я начинал этот бизнес, я не умел проводить презентации, я терялся, я пытался, когда со мной начинали спорить, что-то доказывать, я также вступал в спор, непродуктивно использовал это время, но за счет большого количества бесед с разными людьми, все-таки качество информации у меня улучшилось, и, соответственно, на определенный момент у меня было где-то, скажем так, из 10 бесед с потенциальными партнерами одна беседа завершалась подписанием соглашений. Это если говорить о холодном рынке. На домашних курсах обычный процент подписания составлял порядка 50%, то есть каждый второй подписывал соглашение. То же самое будет у вас, если вы только начинаете бизнес. Если бизнес у вас уже достаточно давно идет, то я уверен, что у вас приблизительно та статистика, про которую я сейчас сказал, а у кого-то может быть и значительно лучше. Я просто знаю людей, у которых домашние кружки дают процент подписания близких 100. Третий момент – это скорость подачи информации. Скорость я имею в виду количество бесед, которые вы проводите в течение одного дня. Если вы проводите одну беседу за один день, это один, одна динамика роста. Если вы проводите пять бесед в течение дня, то это совершенно другое развитие бизнеса. Это значительно быстрее будет расти ваш бизнес и значительно быстрее будет расти бизнес ваших партнеров. Но об этом, опять же, я думаю, ваши спонсоры более подробно расскажут на своих занятиях, а мы будем продолжать дальше. Что я хотел бы еще сказать по поводу, когда мы беседуем с потенциальными партнерами, это следующее, что спорить запрещается, доказывать что-либо запрещается, а алгоритм приблизительно следующий. Даем информацию, человек говорит, да, подписываем. Человек говорит, нет, делаем попытку взять рекомендацию и идем дальше. Опять же, здесь есть свой алгоритм. Я думаю, опять же, ваши спонсоры расскажут об этом, может быть, рассказывали значительно лучше и более, скажем, подробно, чем сегодня мы будем говорить, потому что на это, сегодня не наша эта тема. Информация дается о бизнесе и о продукции. Итак, по ресурсам. Эти ресурсы, кстати, ссылки вы сможете получить у своих спонсоров. Мы расделали рассылку по директорам. У них должна быть эта вся информация быть. Кто-то уже, наверное, получил. Но если не получили, просто обращайтесь к своим спонсорам. Есть о продукции. Это, опять же, для русской диаспоры в Евросоюзе. Таких людей в Евросоюзе более 12 миллионов. То есть, вот здесь перечислены записи по продуктам на русском языке. Это один блок, это по Евросоюзу. Это второй блок, ссылки. И теперь для Турции. Было подготовлено видео на турецком языке о бизнес-возможностях. Опять же, вы можете это скачать с ресурсов компании. Компания сделала такое видео на русском языке и на турецком. Поэтому скачивайте, загружайте на свои ресурсы и знакомьте потенциальных партнеров, которые общаются на русском языке. Это рынок Турции ближайших стран. И турецкий язык – это на рынке Турции. Если говорить о бизнесе Евросоюза, вы можете взять видео на канале о бизнесе, есть видео на семи языках, это отдельно сделано видео именно для Евросоюза, это маркетинг-план, коротко, за 5, за шесть минут. На каких языках есть? На английском, итальянском, немецком, испанском, французском. Можно, опять же, делать реферальную ссылку на PDF-файлах. Сейчас по PDF-файлам мы более подробно поговорим. Есть, опять же, инструменты на разных языках, и вы можете эту реферальную ссылку загрузить на PDF-файл. Итак, о бизнесе Евросоюза. Это, опять же, один из вариантов Это для тех, кто знает немецкий язык и для тех, кто ориентируется на немецкоязычную диаспору в Евросоюзе, таких людей порядка 100 миллионов. Вот тоже можете, опять же, скачать это видео для себя, загрузить на свой канал. Хочу подчеркнуть, когда скачивается видео, оно скачивается без этих ссылок внизу. Это с моего канала, то есть здесь даны ссылки, реферальные ссылки на подписание под меня в Европу. Но когда скачиваете вы это все, это не скачивается. То есть вы это скачали, загрузили на свой, например, YouTube канал и внизу прописали свою реферальную ссылку и свой текст. Для приглашения подписать соглашение. Также можете использовать для тех, кто работает с НБТ-экспертом, там автоматом сшивается ваша ссылка. Как выглядит реферальная ссылка в брошюре? Вот так приблизительно. Начните делать бизнес сами, подписывайте соглашение. Это есть PDF-файл для Евросоюза на русском, немецком и английских языках. То есть, таким образом можно, опять же, работать. И, соответственно, вы можете скачать вот эти вот файлы, такой вот PDF-файл для себя. Вот где данные ссылки, вот маркетинг-план, в принципе, простыми, простыми словами на английском языке. Под видеомаркетингом можно сделать реферальную ссылку. Опять же, как делается реферальная ссылка. Есть видео, можете спокойно по этому видео сделать, либо вбить просто в Гугле, как сделать активную ссылку на pdf файле ну и использовать какие-то другие рекомендации. Далее есть маркетинг-планы с простыми словами PDF-файл на русском языке. и Это опять же для Евросоюза. И есть маркетинг-планы с простыми словами на немецком языке. То есть для Европы пока есть три PDF-файла о маркетинг-плане английский, русский, немецкий язык. Английский язык в Европе знают порядка 200 миллионов. То есть реально вот на этими тремя PDF-файлами вы можете работать приблизительно с 250-300 миллионов человек в Евросоюзе. Ну вот опять же здесь есть ссылка на видео на YouTube, как делать реферальную ссылку PDF-файлы. Теперь о продукции по Турции. Есть два плейлиста для Турции. Турецкий язык, сейчас 10 видео есть по продукции, и на арабском языке уже 11 видео. Почему на арабском языке? Потому что в Турции живет около 5 миллионов арабов. Есть разные люди с разным достатком. Есть обеспеченные арабы, есть не очень обеспеченные. Тем не менее, многим из них нужна нормальная продукция. К продукции, по опыту, общаясь с арабами, с турками, я могу сказать, что они нормально относятся к БАДам. Если правильно дадите информацию, они будут подписывать соглашения, кто-то из них будет заниматься бизнесом. Помимо того, что в Турции 5 миллионов людей знает арабский язык, есть поставка продукции в такие страны, как Ирак, Ливия. Египет, в Египте более 100 миллионов человек, и еще ряд арабских стран. Соответственно, можно начинать работать с этими странами, хотя, опять же, хочу сказать, в каждой из этих стран есть свои особенности. То есть доставка продукции, это помимо транспортных затрат, возможно, еще... Затраты на растаможку. В каждой стране своей есть законы, поэтому пока еще будут дополнительные затраты идти, скорее всего, на растаможку. Но это, опять же, хочу подчеркнуть, это начало через какое-то время, когда будут достаточно развиты сети в том же самом Египте. Под ним станет вопрос о сертификации продукции, будет сертифицирована продукция, будет уже офис в Каире и, соответственно, будет уже развитие бизнеса идти в Египте. Но это пока не сейчас. Сейчас мы находимся у истоков, поэтому есть определенные трудности. Но все трудности, они временные и, соответственно, все зависит от нас. Так, еще хочу подчеркнуть, вот с этого канала вы можете скачивать любые видео для своих ресурсов. И, соответственно, использовать для рекрутирования. Также есть каталоги для Турции. Каталоги, в этих каталогах вшиты все продукты, которые сертифицированы на сегодняшний день. Вот верхняя ссылка. Это каталог косметики NSP в Турции на турецком языке. Этот. Следующее, второе это каталог косметики NSP в Турции на русском языке. Третья строчка это каталог БАДов NSP в Турции на турецком языке. Четвертое это каталог БАДов NSP в Турции на русском языке. Сразу хочу сказать: что на этих PDF-файлов никаких ссылок нет. Ссылки надо на эти ресурсы вам самим вшивать. То есть инструкция, как делать ссылку есть. Получили эту инструкцию, вшили, скачали по этим вот ссылкам PDF-файлы, вшили ссылки на подписание соглашения, реферальные ссылки свои, дали какой-то текст. Это опять же сами можете текст прописать, который вы считаете. Лучше будет работать с вашей целевой аудиторией на этом рынке. Ну и, соответственно, уже запускайте их через свои ресурсы, либо через файлообменники, либо там загружайте на свои сайты, то есть используйте уже свои, то есть чат-боты загружайте, используйте же так, как считаете нужными. Главное, опять же, что у вас есть каталоги по продукции на турецком русском языке. Ну и, соответственно, можно работать как с потребителями, так и с людьми, кого интересует бизнес. По Евросоюзу. Плейлисты на 12 языках стран Евросоюза. Это более 150 видео. Уже загружено на плейлисты. Основные 12 языков Евросоюза, это более, еще раз подчеркну, более 150 видео, которые вы можете скачивать, да, на каких языках? Это английский, немецкий, итальянский, испанский, французский, португальский, голландский, венгерский, чешский, греческий, болгарский, польский. То есть вот отсюда вы можете скачивать для размещения на своих ресурсах. Сразу хочу сказать, что э, лицензию я там вбивал Креатив Commons. Что со такое лицензия? Это значит, вы можете повторно использовать и как хотите изменять это видео. То есть вы эти видео скачали, загрузили опять же на YouTube, либо на какой-то другой свой, любой ресурс, и к вам не будет никаких претензий ни от меня, ни от YouTube. То есть вот это э, э, дает именно лицензия Creative Commons. Ну и, соответственно, вы можете как хотите, хотите изменять это видео, вначале там э, делать какое-то бизнес-предложение, либо предложение по продукции, либо приглашение на вебинары, либо приглашение пройти чат-бот, либо еще какие-то приглашения в начале, в конце, в середине. Активная ссылка с этого видео на подписание соглашения, либо на свой какой-то сайт, либо еще куда-то. Это все можно делать. Никаких претензий к вам ни от кого не будет. То есть Creative Commons дает такую возможность. Скачать каталог еще раз без реферальных ссылок для Евросоюза вы можете по этой ссылке. Это идет на русском языке. Опять же, как сделать активную реферальную ссылку по PDF-файле, вот здесь можно увидеть. Так. Да, Здесь я еще не сделал каталог без реферальных ссылок для Евросоюза, на английском языке еще уже готов каталог, но я делал рассылку по директорам, то есть для Евросоюза, в принципе, востребован каталог по БАДам на английском языке, этот каталог есть, к сожалению, здесь я не не успел поставить ссылку, но вы можете делать запрос у своих директоров. И в декабре должен появиться каталог по БАДам, НСП в Евросоюзе на немецком языке. То есть с декабря можно начинать активно работать с рынком Германии и Австрии, так как будут инструменты уже готовы именно в каталоге на немецком языке. Теперь некоторые технические вопросы вообще по спонсированию. Ну, в первую очередь поговорим о Евросоюзе. Поставка из Польши осуществляется только в страны Евросоюза. По-моему, таких стран 27. Ну, в гугле вы можете написать страны Евросоюза, и вам там все эти страны будут показаны. Что сейчас будет интересно в ближайшее время в Евросоюзе? Это конференция 14-15 января в Яхранке. Вот эта ссылка на ЕНЧ то есть это на европейском сайте. Можете туда зайти и более подробно почитать об этой конференции. Стоимость, по-моему, в ноябре порядка 70 евро полностью на два дня. Ну, соответственно, ссылка есть. Заходите, смотрите, как туда попасть. Для тех, кто планирует там быть, можете уже брать, покупать билеты, потому что с декабря цена поднимется, по-моему, до 80 с чем-то евро. Поэтому рекомендую брать сейчас. Как спонсировать с рынка 25? Рынок 25 – это СНГ, Турция. Арабские Эмираты, Израиль, Египет и так далее. По реферальной ссылке, то есть вы прописываете вот такую вот реферальную ссылку, она будет выглядеть таким образом. Вот видите тут https, две точки, две флешки, дальше стоит ru. Дальше, вот это 1, 2, 3, 4, это ваш ID, который на рынке 25. Он может быть пятизначный, шестизначный, семизначный, абсолютно неважный. Если семизначный, значит, будет там как-то там 7, 3, 5, 4 и так далее. 7 цифр будет. Далее идет точка, дальше е, черточка, naturesunshine.com, точка, ком и флеш. Ну, чтобы там… Ну, то есть этого на самом деле достаточно. То есть вот так делается реферальная ссылка. Если вы проживаете, если вы проживаете в Турции, Египте, России, Украине и так далее. Сделали реферальную ссылку, поставили на каталогах скажем, на немецком языке, либо на каталогах на английском языке, либо короткое предложение по бизнес-предложению, ну и любой, любой другой инструмент. И, соответственно, человек после того, как кликнет на вот эту реферальную ссылку, он будет подпись, попадать на форму, где нужно будет заполнить соглашение. И заполнив соглашение, человек оказывается в вашей сети. Хотя он будет проживать где-то в Германии, может быть, в Испании, Португалии, Польше, Болгарии и так далее. Следующий вопрос, который мне задавали, как происходит оплата за рынок Евросоюза? Ну, если вы живете где-то на рынке, скажем, 25, Турция, Россия, Украина, то, опять же, почитайте соглашение. Согласно, согласно маркетинг-плану, мы видим, что да, здесь вот, если говорить о вознаграждении, как проходит, то это видно одной строчкой в стейтменте. То есть пришел стейтмент, в конце стейтмента там есть одна строчка, где показано дополнительное вознаграждение. Вот это как раз сумма, а показывать, сколько вы получили вознаграждение за рынок Евросоюза. Что такое автобонус в Евросоюзе? Если это Германия, Испания, Франция и так далее, нужно уточнить в офисе в Варшаве по конкретной стране, как будет оформляться автобонус, если вы выполните условия. С какого статуса идет этот автобонус? Со статуса лидер-ассистент, если вы живете, являетесь дистрибьютором рынка Евросоюза. То есть соглашение у вас подписано через Варшаву. Ваш статус – лидер-ассистент и выше. В первом поколении у вас два лидера и больше. Товарооборот лидерской группы вашей вместе с лидерами первого поколения – более 4000 баллов в месяц. И это происходит три месяца подряд и более. Вы можете Взять автомобиль в возрасте до трех лет, то есть это может быть новый, один год, два и до трех лет по возрасту. Можете брать либо в собственность, в лизинг или в кредит, то есть по-разному. Но опять же, если это Германия, ну, даже это если Болгария, все равно свяжитесь с офисом Варшавы, уточните, как будет происходить вот это оформление Потому что в Польше свои законы, в Болгарии свои, в Венгрии свои, в Германии свои. Поэтому, поэтому этот вопрос нужно уточнять с Варшавским офисом. И как будут происходить выплаты, именно как автобонус? 10% от суммарного товарооборота лидерской группы и лидеров первого и второго поколения баллов будут начисляться в злотых. То есть каким образом? Например, ваш ранг лидер-ассистент. У вас есть два лидера в первом поколении, и есть, скажем, товарооборот 10 тысяч баллов, 10 тысяч баллов за месяц, то вам выплата составит 10% от 10 тысяч баллов. В злотых это получится тысячи злотых. Ну, если есть кто-то у нас из Польши, то можете приблизительно написать, какая-то сумма составляет. Если я не ошибаюсь, это порядка, наверное, 250 долларов. Минимальная выплата – это 400 злотых, максимальная – 3000 злотых. 3000 злотых – это, если я не ошибаюсь, получится где-то, наверное, порядка 800 долларов. Есть ограничения. Выплата не может превышать лизингового платежа или 2,5% от рыночной стоимости автомобиля на текущий момент. То есть это такие вот ограничения. Вот. Это то, что касается автобонуса. Про налоги. Вопрос мне задавали, часто задают и спрашивают. Обратите внимание, что когда вы подписываете соглашение, то партнер соглашается с тем, что все вопросы по налогам он решает самостоятельно. Это абсолютно нормально, потому что в каждой стране своя система налогообложения. И, соответственно, офис в Польше не знает систему налогообложения в Германии, либо во Франции, либо в Италии, Испании, потому что это другая страна, потому что налогообложение, оно очень гибкое, оно постоянно меняется. Как вы можете решить этот вопрос? Просто идете в налоговую службу или служба, которая консультирует предпринимателей. Во многих странах Евросоюза это абсолютно бесплатно. И просто задаете им вопрос, как мне... Вот, оформить налоги, если я начну заниматься сетевым маркетингом, ну, скажите, что, ну, вот, когда лично я оформляла это, мне пришлось показать свое соглашение, правда, пришлось еще перевести на английский язык, немножко рассказать о маркетинг-плане, мне как бы посоветовали, к кому обратиться, ну, мне было проще обратиться к юристам, юристы посовещались, ну, и предложили свою схему, то есть это было для меня это, скажем так, я решал вопрос на Кипре. Как вам это решать? Опять же, я знаю, что в Турции в офисе общее как бы, положение есть, то есть в офисе они могут просто подсказать, если, опять же, у вас какие-то особые ситуации, они просто посоветуют, к кому вам обратиться, может, к каким-то там юридическим или налоговым консультантам, ну и, соответственно, вы получите все ответы на ваши вопросы. Это по поводу того, как Решать вопрос с налогами. Следующий момент, я считаю, очень важный. Вот когда вы подписали партнеры партнера в Евросоюзе, на бизнес очень важно сделать следующие действия, потому что рынок Евросоюза, он немного отличается от рынка 25. У них есть свои инструменты, которые предоставляет компании. Они отличаются от тех инструментов, которые есть, скажем, на рынке Украины, на рынке России, на рынке Турции. Ну и поэтому некоторые инструменты вам нужно... Ну, Просто понимать, на что обращать внимание вашим партнерам, которые будут возникать, появляться у вас на рынке Евросоюза. Опять же еще подчеркну, что в Евросоюзе вы, ваши партнеры могут подписывать из Турции, с Египта, с Израиля, с Арабских Эмиратов, с Ливии, Сирии, Ирана, Ирака, с Азербайджана ну и так далее. По реферальной ссылке, то есть вот, что с собой представляет реферальная ссылка, я об этом говорил, вот они будут подписывать по этой ссылке, и что они увидят в бэк-офисе, да они подпишут соглашение. Как только зайдут они в бэк-офис, они э, могут э, это все э, читать, бэк-офис есть на польском языке, на английском, на венгерском, на чешском, на... Словацком, русском, болгарском, литовском, латвийском и украинском. Вот на этих языках этот сайт, ну и, соответственно, бэк-офис есть. Есть новости, главные компании, то есть это практически тот же самый сайт, но только для рынка Евросоюза. Что здесь очень важно? Важно следующее. В настройках есть такая вот фишка – персонализация партнерского сайта. То есть ваш человек подписал соглашение – тут он увидит все возможности отчеты магазин автоматическую доставку продукции можно заказывать автоматическую доставку продукции сразу на несколько человек то есть если у вас есть соседи но ну, не по каким ну скажем соседи но они не хотят сами заказывать ну просят чтобы вы заказали вы можете заказать на свой номер на номер соседа там на номер соседа соседки и так далее да несколько Указов. Вы это заказываете, ну, сами проплачиваете. Продукция проходит к вам. затраты в этом случае у вас получится там поделиться каким-то образом на троих. Свыше какой-то суммы, если делаете заказ, то доставка будет осуществляться бесплатно. Ну, это опять же, человек посмотрит. Он увидит все эти возможности. Но важно, еще раз подчеркну: вот в настройках есть персонализация партнерского сайта. Что это такое? Это фактически сайт, который прикреплен к сайту компании. То есть идет персонализация партнерского сайта. Человек, ваш партнер, уже может выбрать обои. Обои. Видите, обои. Любые. Дальше показать свое личное сообщение на партнерском сайте. Очень важная такая фишка. То есть там можно написать три причины, почему я занимаюсь сетевым маркетингом почему я покупаю продукцию NSP, то есть это такой вот дополнительный, так, дополнительный толчок человеку, который придет по вашей ссылке на этот сайт, понять, что он может получить. Соответственно, содержание сайта может быть на вот этих всех языках, то есть польский, английский, венгерский, чешский и так далее. Далее есть следующие фишки. Вот Когда вы человек там все это заполнит, в, рефераль... в настройках получаете реферальную ссылку. Вот здесь реферальная ссылка. То есть идет ID этого партнера. Ну, соответственно, если человек хочет вообще там персонализировать, например, назвать как-то там свой сайт, например, Джон там какой-то, Джон Марок.ком, вот здесь это можно изменить. Но основная масса просто оставляет здесь свой ID, e-nachysunshide.com. Здесь же, опять же, можно загрузить свою фотографию либо фотографию какого-то продукта. Ну и, соответственно, здесь будет тогда, когда человек будет попадать на ваш сайт, уже персонализирован. здесь он увидит ваше имя, здесь же увидит причины, почему вы занимаетесь этим бизнесом, вот здесь будет ID прописанного, приглашающего человека, то есть вашего дистрибьютора. И, соответственно, вот эти вот ссылки он может размещать в различных социальных сетях, на каких-то чат-ботах, если он их будет создавать, на своих каких-то ресурсах. То есть это дополнительный такой инструмент, который привлекает новых партнеров в бизнес. То есть не нужно создавать, по большому счету, свой какой-то там сайт потому что если у вас потому что получается, ваш сайт интегрирован сразу с сайтом компании европейского рынка. То есть, тут ваша фотография, причины, точнее, фотография вашего партнера в Евросоюзе, причины, почему он покупает продукцию NSP, и причины, почему он занимается этим бизнесом. Вот эту информацию очень важно донести вашим партнерам, которые начинают бизнес в Евросоюзе. То есть это очень мощный инструмент для продвижения бизнеса в Евросоюзе. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Экономьте свое время. Гуру в сетевом маркетинге вообще нету. Вы сами гуру. Почему я об этом говорю? Потому что я лично сталкиваюсь, я постоянно мониторю, смотрю, какие есть новинки, там, кто как работает в сетевом маркетинге, с чем я сталкиваюсь. Вот Буквально вчера, когда готовился я к сегодняшнему вебинару, я нашел пару, точнее тройку, пару таких примеров реклама, да, Человек где запускает рекламу, бесплатное видео, как получать до 10 кандидатов в сетевой маркетинг каждый день без навязанного спама, отказа. Получите его по кнопке «Подробнее». Там кликаешь «Подробнее», там идет определенный алгоритм. Об алгоритме я чуть попозже поговорю. Главное, что люди, основная масса, никогда не изучают вот тех людей, которые дают эту рекламу, а когда начнете изучать, вы увидите следующее, вот этот человек, вот есть личный аккаунт и бизнес-аккаунт, в личном аккаунте там порядка там, 200 друзей, но личный аккаунт это, скажем, родственники, друзья и так далее, в основном массе людей. Но даже если это, скажем так, бизнес-аккаунт человека, так параллельный, скажем так, все равно 200 человек – это как-то непонятно. Это человек позиционирует себя, это уже в дальнейшем видно, как крутой такой сетевик. А бизнес-аккаунт у человека всего 71 подписчик и 68 человек нравится. Следующий пример – бесплатный видеообзор, как настроить систему рекрутинга из двух шагов, который генерирует сотни горячих кандидатов уже через 10 дней. Получите ее по кнопке «Подробнее». Смотрим бизнес-аккаунт этого человека. 12 человек нравится, 11 человек – подписчиков. Это человек, который говорит о том, как горячих кандидатов, сотни горячих кандидатов получать через 10 дней. Соответственно, лично, когда аккаунт смотришь, некоторые социальные сети вообще там по нулям, ну как по нулям. Я считаю по нулям, если в Инстаграме 20 человек, это по большому счету ноль. Это нечем говорить. Я свой аккаунт на Инстаграме не веду, и там и так, по-моему, человек 700-800 подписано. Я там делаю пост, наверное, раз в два месяца. А у человека этого, который говорит о том, что... Ну, преподносит себя как гуру. Сотни человек через 10 дней будут появляться, а всего 12 человек нравится, ну, это не знаю, как сказать. То есть алгоритмы работы данных барышень не юношей, которые себя преподносят, что они крутые, там специалисты в области сетевого маркетинга. Бесплатное видео, вебинар и так далее. Да, вот то, что я вам показал. Дальше. Когда вы проходите по цепочке, вот по воронке продаж, идет грамотная продажа обучения. То есть обещание, там, вот, что вы будете то то то буквально за считанные дни станете там специалисты, ну и, соответственно, дальше идет предложение платного а, обучения какого-то. Цены идут там разные, от 10 долларов до нескольких сотен долларов по обучению. Но а, просто опять же говорю: когда вы смотрите а, внимательно, внимательно, вот аккаунты тех людей, которые занимаются вот этой рекламой всего, вы видите, что на самом деле у этих людей бизнеса сетевого нету. Вот эти два человека, о которых я вам рассказал, да, я как бы там потратил какое-то время, посмотрел, что они в своей компанией представляют, они обычные лидеры. То есть товарооборот у них в месяц ну, до 1000 баллов не доходит, до 1000 долларов, скажем так по большому счету. То есть обыкновенный лидер, который зарабатывает 40-50 долларов в месяц, он себя продает как крутой сетевик, он готов за деньги обучать налево и направо. И самое интересное, я обратил внимание, что, ну, общаясь с нашими дистрибьюторами, что наши дистрибьюторы почему-то платят за это, идут на эти обучения. Проходит это обучение, и после этого, самое интересное, ничего у них не меняется. Поэтому я еще хочу сказать, если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь лучше всего к своим непосредственным спонсорам, к своим непосредственным лидерам, своим непосредственным директорам. Они, я вам... Точно скажу, знают на самом деле намного больше, чем вот те рекламы, которые идут в различных социальных сетях. И самое важное, опять же, в вашем бизнесе ваши спонсоры, ваши лидеры, ваши директора заинтересованы намного больше, чем те, которые пытаются чему-то вас научить. По чатботам я в частности могу вам привести следующий... Например, сейчас много тоже предложений, как обучиться делать чат-боты. На самом деле, чат-бот, каждая платформа имеет свои особенности. И следующий момент. Как правило, все платформы имеют бесплатное обучение, это может быть текстовое обучение, это может быть видео обучение. Просто если вы решили делать чат-бота, просто заходите на платформу и просто изучайте, как делается чат-бот, как он используется в конкретных ситуациях. Это абсолютно бесплатно, не надо тратить никакие деньги. Если хотите посмотреть, как я лично делал чат-бота, у меня есть вот плейлист. И 8 видео, как я создавал конкретно чат-боты, как я их запускал и, по-моему, даже там приводил результаты, какой результат я получаю при работе с чат-ботами. Я сейчас не помню, это давно делал. То есть лично я за месяц при помощи своей системы подписывал конкретно в Турции 10 человек за один месяц. Это можно сделать, это можно вот, пройти обучение, которое у меня есть на плейлисте, но ну, плюс опять же проконсультируйтесь со своими лидерами, кто в этой теме занимается, со своими директорами и просто можете это все делать. Не надо тратить деньги где-то на сторонних обучающих платформах. Как работает вообще успешная система по развитию MLM бизнеса? То, что вообще я рекомендую, это великолепно работает, причем неважно, где это происходит. Это, скажем, Европа, это Турция, это рынок СНГ. Список знакомых, он продолжает работать, я постоянно им пользуюсь. Постоянно его нужно пополнять. Домашние кружки, они также успешно работают один-два раза в неделю проводить. Я лично провожу один раз в неделю со своей небольшой рубкой. Мы проводим воскресенье, завтра будем тоже проводить. Ну, правда, нужно опять же учитывать фрагментацию интернета, потому что некоторые ресурсы, к сожалению, не работают в Европе, а некоторые не работают в России и Беларуси. Дальше локальные мероприятия – это школы на месте, это выездные мероприятия там на один-на два дня. Великолепный инструмент, чтобы люди погрузились вот в атмосферу сетевого бизнеса. И, естественно, международные мероприятия. Так. Ну, на этом я хотел бы пожелать вам э, успехов. Больше всего, опять же, подчеркну, вашем успехе заинтересован ваш спонсор. И поэтому, если есть какие-то вопросы, всегда обсуждайте полученную информацию даже от меня со своими спонсорами. Может быть, они э, что-то более подробно расскажут, то, что я не рассказал. Ну, а сейчас я готов ответить на ваши вопросы. Если есть, можете писать в чате. В чате я буду сейчас потихоньку, значит, здесь демонстрацию экрана убирать, если мне получится. Владимир, там есть у нас в чате вопросы. Вот первый вопрос, я могу вам зачитать: если подписываешь людей на рынке есть посредством интернета, где я могу увидеть контакты тех, кого подписала. Так, сейчас... Ага, это Виктория задает вопрос. Угу. Сейчас... К сожалению, если вы это на рынке 25 находитесь, вы контакты этих людей не увидите. Пока это, к сожалению, не интегрировано. Я тоже не вижу никого. Поэтому, когда подписываете людей, просто постарайтесь с ними как бы поддерживать вообще. Ну, вообще рекомендую, когда человека подписали, держите с ними связь. То есть, к сожалению, этого пока нету. Компания обещает, что это интегрирует, но когда-то будет, я не готова ответить, эта тема для меня закрыта. Ну, как бы я не вижу этой темы. Можно поправочку, там просто Виктория имела в виду, если человек в Европе и у него уже есть свой кабинет, ну, он зарегистрировался, то он же видит своих, которых он в Европе подписывает. Да, он видит, он, вот. у него есть и эти люди, и он видит и телефоны этих людей, и всю структуру, uh -huh. это Еще. есть там, то есть в бэк-офисе там есть, то есть там надо по, по клавишам, там очень много информации, поэтому там и по заказам, и когда какие заказы делались, и какие продукты заказывались, там все это есть. Еще я там писала вопрос, очень много людей сейчас с СНГ уехало в Европу и задают вопрос, остались родственники, друзья в СНГ, можно ли с Европы подписывать людей там, в Беларуси и в странах да, СНГ? Да, можно. Сейчас я тогда постараюсь открыть, чтобы увидели, где это есть. Сейчас так, мне надо будет свернуть демонстрацию экрана. Так, сейчас часть экрана, звук компьютера, видео. Так, а как это тут закрыть? Чат. Так. Так, слайды как убрать? Если кто-то знает, подскажите, что тут нажимать. Настройки посмотра и выйти, завершить. Что? Настройки просмотра в правом верхнем углу. И завершить. Остановить совместное использование? Да, да, да. А, все, есть. Теперь мне надо будет сделать так, демонстрацию экрана. Часть экрана, наверное. Часть экрана. И тогда здесь вопрос касался: как из Европы подписывать в СНГ? Да, для да. этого есть у нас инструмент на Nsp.двадцать. Если я правильно помню, Ру. Так. А вот здесь не повезло. Не, не дается открыть эту страницу. NSP25.ru. А, NSP25. Стоп. Это NSP25.ru. Вход для партнера. Вот, смотри, вы видите сейчас экран или нет? Частично. Частично. А что вы видите? активации Windows. А? Сейчас видим вход для партнеров. Вот, а видите, вот реферальная ссылка для партнеров других рынков. Да-да-да. Вот, то есть если ваш партнер находится в Европе, Германии, Польше и хочет подписать людей на рынке 25, то есть это рынок России, рынок Турции, Египта и так далее. Вот он кликает на реферальную ссылку для партнеров других рынков и получает эту ссылку. И по этой ссылке может подписывать. Обратите внимание на следующий момент. Из Турции порядка трех миллионов людей живет в Германии. Соответственно, турки, когда начнут подписывать в Германии, они столкнутся с такой же вот проблемой. То есть им надо также будет в Германии показывать возможность, чтобы они могли подписать своих родственников, знакомых в Турции. Делается по этой ссылке. Mm. То есть это понятно, да? Да. Yeah. Так, mm -hmm. дальше я читаю. Так, это Илона, можно ли с Европы, с 25-й рынок, ответил. Какие налоги платят люди, работающие в сетевом маркетинге на Кипре? Зависит от, скажем, конкретной ситуации. Можно регистрироваться как частный, ну, приблизительно как частный предприниматель, да, самозанятый называется. В этом случае, скажем так, но ну, это начинающим можно, скажем так, потому что до, если правильно помню, до 18 тысяч евро в год. Налоги ничего не… там получается, подоходы налог равняются нулю, а дальше идет прогрессивная шкала. То есть, если человек зарабатывает уже достаточно большие деньги, то э, лучше оформлять уже как э, лимиты. То есть, по-русски, ну, по-белорусски -по это будет тоже ООО, то есть, общество с ограниченной ответственностью. Но ну, это в России тоже та самая. Это аналог. То есть, вот есть как бы две схемы основные. Ну, опять же, так, если, так сейчас, сейчас, если подписывает лидер с польским номером, он видит их? То есть, если человек подписывает с польского рынка на наш рынок, он не видит тоже. То есть, такая же проблема. То есть, рынок 20, для дистрибьюторов с рынка 25 не видно, что происходит на рынке Евросоюза, а для дистрибьюторов с рынка Евросоюза не видно, они не видят то, что происходит в их структурах на рынке 25. Лариса задает вопрос, возможно ли перевести баллы, купленные в Европе, человеку на 25 рынок? Нет, невозможно. То есть они остаются там. Да, запись встречи будет. Лидер в Европе видит свои покупки, покупки своих клиентов в день покупки или в конце месяца. Лидер в Европе видит покупки сразу же, как только прошли деньги. То есть деньги заплачены, и сразу же человек видит, какие продукции куплены и на какую сумму это сделано. Андрей, можно подписывать партнеру из Евросоюза? Так, можно, можно подписывать. Писать партнеры из ЕРС, можно сделать в кабинет на сайте nsp25.com. Э, немножко непонятно, Андрей. Напишите еще это более он, конкретно. Владимир, вопрос. это он кому-то ответил просто, Андрей. А, вопросы, понял. понял. Угу. Э, Елена, есть и на... Это тоже Елена отвечала да, на хорошо. вопрос, который за это самое задавали. Владимир, у меня еще такой вопрос. Смотрите, у нас 100 участников. Люди, многие писали мне, что не могут зайти в нашу комнату, хотя Ольга говорила, на 500 у нас проплачен Zoom. Да, на 500 и... человек мы делали. Да, но вы смотрите, у нас только 100 человек, и больше. У девчонки мне писали там личку и везде, в группах моих, что не можем зайти вообще. У нас должно быть больше человек. Так... И пишет максимум 100 человек. Видите, у нас ровно 100 человек и больше да. не может попасть. А, неправильно. Не Давай посмотрим. Сейчас. Сейчас. мы смотрим. Ну, видим человек. А да. Сейчас. А -а -а. Непонятно почему. Что такое включить зал ожидания? Ну, это не то. Но мы на ну давайте, хорошо будет у нас запись тогда, угу. поэтому я скину в группе запись, кто не получилось прийти, не прослушать нашу запись нашего зума. Давай сейчас, да, Оля пока напишет, не будет, не будет. Ну да, ну это да. Да. Так, а где еще? Я не... Вот это, Да. да. Ну да, не могут девчонки зайти, очень многие, на сегодня был день карьеры, многие ехали, поэтому, кто немножко опоздал, они не смогли зайти к нам. Да, странно, потому что мы проплатили на 500, и должно быть да. на 500. Да, я знаю, что на 500 оплачено. Но вот видите, а, как... а вы видели там, да, тоже, что 500 где-то? Нет, я не видела, Ольга говорила, что на 500 оплачено. Или мы так что-то можно тут у Безопасность да. участников. Вот это, если включить зал Ладно, давайте, чего сейчас разбираться. Ладно, давайте, давайте, чего сейчас потом разбираться. Потом... Да, будет запись. Да, будет запись. С нами был Владимир Горбачев, ЧСД, стратег, защитил который диплом по теме сетевого маркетинга со степенью МБА. И он принимал участие в создании открытия польского рынка. У нас была такая сегодня возможность. А сейчас у нас будет ЧСД. Давайте он... мы оста... остановим записи. Новую запись начнем. Давайте сейчас, да. Извините, не могу включить видео, не работает почему-то. Мы ее останавливаем? Да, остановить запись. Приостановить. Хорошо. Okay.